Зачем тебе все рецепты сразу? Хочу сделать машину, которая будет вкусно готовить. О -хо -хо, тебя что, моя стрипня не устраивает? О, очень устраивает. Но прогресс не остановим. Скоро еду будет готовить только машина. Ха, э, что же буду делать я? Отдыхать. Как думаешь, Карыч, у Пина получится эта его машина? Ни в коем случае, дорогая Саунья. По части кулинарии никакая машина с тобой не сравнится. Можешь быть уверена. Битте, это есть катир самобранка уникальный модель-кухонный комбайн, который готовить без повара. Ага, я знала, что так и будет. Но это не есть возможно. Все делается точно по рецепту. Дружище, мало просто следовать рецепту. Нервная система повара – это тонкий самонастраивающийся организм. Он учитывает сразу множество факторов, накапливает опыт и делает творческие Моей машине нужен тюнинг. Я должен научить ее учиться. Ще Сколько в точности есть? грамм? Откуда я знаю? Нет, естественно. А что есть, жменька? Это за. Почему эта травка не годится? Она в тенечке растет, а для аромата нужно солнышко. Mm -hmm. Солнышко. Ой-год! Oh год oh Почему сегодня иначе? Сегодня пасмурная погода. Значит, соды надо добавить больше, а сахара меньше. Но почему? Мне так показалось. Показалось! Показалось! Я и говорю, мне так показалось! <звы> Компрессия! Я закончил тюнинг! Мой машина! И что теперь? Предлагаю делать тест тюнинга. Все по-честному. Савунья и скатерть будут готовить борщ. Пускай борщ. Если карач не отличает один борщ от другой, значит. Значит, я больше не повар. Не подсказывает! Очень нужно. Не дурно. Совсем не дурно. О, божественно! Узнаю руку мастера Савунья. Ты неподражаема! Ничего не поделаешь, дружище. Твоя скатерть самобранка пока еще требует доработки. Я, я, я должен думать. Да, старина, подумай пока. Ух, кажется, на сей раз нам удалось отразить натиск технического прогресса. Да нет никакого прогресса, и быть не может. Ты ведь сразу отличил, где готовила я, а где это скатерть-самозванка. По правде сказать, это только потому, дорогая Савунья, что твоя стрипня была чуточку пересолена. ха